друзья, всем привет, мы сегодня проснулись от таких вибраций сильных, от такого гупания у нас окна, двери просто вот так ходуном ходят, какой-то волной это все гупает невозможно подойти даже как ну реально страшно, я сначала думала, что к нам кто-то ломится через окна хотя у нас на доме решетки стоят, но вот у меня первая мысль, думаю, кто-то открывает окно и залазит. Нет, такие вибрации странные, Я первый раз вообще с таким сталкиваюсь. Мы живем в городе Днепр, кто не знает, мы живем очень рядом с аэропортом и, видимо, какие-то взрывы. Мы уже потом это поняли, когда начали люди между собой перезваниваться. У нас наш кум где-то полтора километра от нас живет уже в частном доме, и вот на его глазах, он говорит, я видел, как летел снаряд, это все взорвалось, детский садик отменили, я, я вообще, конечно, поражаюсь людям, вот реально оно гупает, слышно, что происходит, слышны взрывы нормальные, и в общем чате пишут, что детей в садик не ведем, садик сегодня не работает, и умудряются некоторые родители написать, а с чего вдруг садик сегодня не работает, вы представляете, я, я просто поражаюсь, конечно. Ну, час назад Сережа поехал заправлять машину Простоял где-то час Говорит, заправляются все И все в сторону Западной Украины уезжают А в городе все побежали в магазины покупать продукты В магазин не зайдешь. Забралась я сейчас в детский домик Вышла на улицу, хоть как-то отвлечься Сейчас буду убирать, убирать В саду веток очень много Но надо как-то мысль переключать Хотя чемоданы мы собрали, Сережа сказал, собирай. На всякий случай пусть будет собрано. Хотя ехать я никуда не хочу, потому что, ну, во-первых, не имеет это смысла сейчас возня куда-то двигаться. Везде сейчас пробки будут, на границах тоже. Где-то остановиться с тремя детьми в поле и стоять всю ночь ждать. Но это не вариант. Одно дело, когда мы вдвоем сели, поехали, когда трое маленьких детей, тут уже тысячу раз подумаешь. Настроение, конечно, фигня полная. Многие пишут и говорят, не поддавайтесь панике, все хорошо, все прекрасно. Это практически невозможно. Очень много обратной связи присылают мне, рассказывают девочки, видео шлют, что у них в городах происходит. Ну, есть страшные вещи реально в магазинах сегодня не принимают карточки. Мы очень вовремя заправились. Сережа утром же поехал сразу заправляться, где-то в 7 часов утра. Он простоял целый час, заправил машину, но перед ним вот две карточки уже не сработала. Сейчас уже сбой в карточках, ну и знакомые звонят, говорят, не смогли расплатиться в обычном продуктовом магазине. Карточка говорит, хите наличку. Слышала, решается вопрос на уровне правительства, чтобы такие сети, как Тикток, Инстаграм, не знаю, но, по-моему, Тикток, чтобы его сейчас отключить, чтобы люди не могли передавать информацию достоверную, ну, потому что реально люди включают прямой эфир, и ты видишь реальные действия у кого что происходит. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Некоторые, конечно, персоны очень сильно удивляют, удивляют своими вопросами, когда пишут. Возможно, это ваши местные бомбят. Сами для себя. Ну, даже не хочу комментировать это никак. Это не поддается комментариям. тот, кто живет здесь, все это понимает, да, что происходит с 2014 года у нас. Поэтому даже не буду эту тему поднимать. За ночь фондовые рынки России валились на 50%. А большей частью российских рынков акциями российских рынков ну, где-то 80-90%. Владеют американские компании Сейчас американские компании Так как <coughs> Я, ребята, прошу прощения За свой кашель, это еще моя простуда Я еще полностью не выздоровела Такое Остаточное явление Американские компании Сейчас продают свои акции Россия их покупает Совершенно за другие деньги Тем самым возвращая в свою страну свой капитал Пишите, что происходит у вас, делитесь информацией. Пока что у нас есть возможность с вами общаться и делиться достоверной информацией, к сожалению, не той, которую нам пытаются навязать, транслируя через телевидение. Я надеюсь, что все таки соцсети не отключат, и мы дальше будем с вами общаться, общаться передавая друг другу достоверную информацию. И... Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы с вами будем делиться только положительной информацией. Знаете, я сегодня проснулась, и в принципе я такой человек, что я могу себя так отстранять от каких-то сложных моментов и ну, стараться абстрагироваться, но сегодня утром я расплакалась. Когда дети мои вместе со мной подпрыгнули от шума, который... Доносился с окон, с дверей, вот эти вот вибрации, вот этот вот гул, гупанье. И говорят, мама, а что это такое, вот что это за звуки, что это бахает? Они смотрят на эти окна, а что мне ответить им? Что мне им ответить? У меня слезы градом полились, я не смогла себя остановить. У меня такой ком в горле, хотя я мысленно прокручивала, настраивала себя на то, что я отвечу совершенно другое. Ну, в итоге, что я сказала правду? Мне пришлось сказать правду, но, видимо, в силу того, что они еще одни очень взрослые. И мальчишки, они это восприняли немножко. Ну, в общем, они это нормально восприняли, восприняли по-детски. Поэтому я этому очень рада. Что пока это воспринимается так. Все, всех люблю, целую, всем пока-пока. Будем с вами обязательно на связи. Ребята, с вами поговорила, думаю. Пойду найду веник. У меня, кстати, веники уже очень старые. Их можно уже выбросить. Вениками сложно назвать, нужно будет новые покупать. И пока шла за веником. Ну сколько, сколько я тут шагов сделала. Как начал меня душить кашель. Вот просто, ну, вот, знаете, состояние, когда вот, когда кашель душит. Я напугала соседских собак, они разгавкались уже минут пять не могут собаки успокоиться. С деревьев в голуби <laughs> сразу поулетали. В общем, я все таки наверное, не буду убирать. Сейчас пойду в дом, чем-то другим займусь, но в доме уже.